здравствуйте друзья так хочется от всей души поздравить вас с праздником с великим праздником днем государственности украины но есть одно но или по-английски ноу no. и о чем же это ноу no? это ноу no о нашей истории почему скажем евреи так бережно относятся к истории своего народа и своей земли. Потому что евреи понимают, что согласно пятой заповеди закона Божия, данного Моисею Богом на горе Синай, от этого почитания зависят благо и долголетие того, кто исполняет или не исполняет эту заповедь. Звучит она так. Чти отца своего и матерь свою, да благо тебе будет и да долголетен будешь и на земле. Почитание своих отца и матери означает почитание всех своих предков, а значит и истории своего народа и своего государства. Поэтому ошибки в трактовке истории Украины могут дорого обойтись каждому украинцу. Ценой за такие ошибки является утрата благ и преждевременная смерть. Хотят ли украинцы утратить благо и преждевременно умереть? Вопрос риторический. Естественно, нет. Именно поэтому так важно расставить все без исключения события украинской истории и в том числе события истории украинской христианской державности – нанадлежащие им по значимости и порядку места. Итак, история христианской державности Украины. 24 августа 2021 года под дьявольские аплодисменты президент Украины Владимир Зеленский издал указ номер 423-2021 про день української державності. І про все це я підписую сьогодні відповідний указ. Этим указом он в присущем российской шовинистической пропаганде, стиле, пытается узаконить искаженную историю украинской христианской державности, покусившись на историческую правду и утверждая ложные нарративы истории Украины, последствием которых может явиться и уже сейчас, к сожалению, является Лишение граждан Украины благ и долголетия, обещанных Богом за правильное почитание ими истории своих предков. В чем же состоит это искажение? Состоит оно в том, что Зеленский в очередной раз пытается внушить гражданам Украины ложную мысль о том, что украинская христианская государственность Происходит от так называемого акта крещения Киевской Руси Владимиром Святославовичем. Спросите сегодня любого гражданина Украины о происхождении государственности его страны, и вы наверняка в 90 процентов случаев услышите о том, что государственность Украины происходит от Киевской Руси. Как об этом говорится? в упомянутом мной указе Зеленского, а также во всех учебниках по истории Украины, изданных в Украине до сего дня. Но так ли обстоит дело в действительности? В действительности христианская государственность Украины не происходит ни от Киевской Руси, явившейся оккупантом украинского народа, ни от так называемого Акта крещения Руси. Целью акта крещения Руси Владимиром Святославичем была его попытка узаконить в христианизированном мире оккупацию украинской территории и украинского народа германским племенем Русь. О начале оккупации украинской территории Русью повесть временных лет нестаролитописца свидетельствует так. В 862 год сказали Руси чуть словения, кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите, княжить и владеть нами. В 882 год выступил в поход Олег, взяв с собой много воинов, варягов, чуть Словен, мерю, весь Кривичи.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 Оккупировано не славянским племенем Русь. Народ в результате этой оккупации начал платить Руси дань так же, как до этого он платил другим своим поработителям и оккупантам Хазара. Заметим, что Русь не славянское племя, о чем свидетельствует следующее место в повести временных лет. В 907 год, сказал Олег, сшейте для Руси паруса из Паволок, а славянам каприны. Отсюда видно, что славяне в войске Олега не являются Русью, и, соответственно, Русь это не славяне. Надеюсь, что вы это понимаете. Теперь о том, что касается так называемого крещения Руси.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 Именно поэтому то, что называют крещением Руси, является по сути насильственным обращением в христианство. Что противоречит христианским канонам. Такое крещение является недействительным, а те, кто совершил его, будучи в священном сане, извергаются из священства. Стоит ли строить основание украинской государственности, на незаконном историческом акте. Вопрос, опять же, риторический, и вот указ президента Украины Зеленского номер 423, 2021, предлагает узаконить оккупацию Украины Русью и объявить антиканонический акт крещения Руси цивилизационным выбором украинского народа. Хотят ли этого граждане Украины? Пока, к сожалению, граждан Украины об этом не спрашивают. С предложением организовать публичный диспут по вопросу происхождения украинской государственности, лично я письменно обращался к президенту Украины Зеленскому и к председателю Украинского института национальной памяти, но получил отказ. Вначале под предлогом того, что организация диспута невозможна якобы в связи с необходимостью соблюдать требования по борьбе с коронавирусом в 2021 году, а позже под предлогом войны с российскими вооруженными силами. Нежелание идеологов Офиса президента Украины и Украинского института национальной памяти – Публично дискутировать по вопросу происхождения христианской государственности на территории Украины свидетельствует о сознательном противодействии действующей украинской власти публичному выявлению исторической правды. А тем временем все то, что происходит сейчас в Украине, а именно уничтожение имущества граждан Украины и преждевременные смерти украинцев, в результате военных действий можно расценивать как последствия искажения исторической правды о происхождении христианской государственности Украины органами публичной власти Украины в своих нормативно-правовых актах, что в результате приводит к искажению исторического самосознания граждан Украины. То есть... Уничтожение имущества, как лишение благ, и преждевременная смерть, как лишение долголетия украинцев, является прямым следствием нарушения Пятой заповеди Закона Божия о почитании своих предков в виде искажения исторической правды о происхождении христианской государственности Украины органами украинской публичной власти. Верить или не верить Зеленскому и Украинскому институту национальной памяти в этих условиях остается правом личного выбора каждого гражданина Украины. Ведь согласно статье 15 Конституции Украины, ни одна из идеологий не может быть признана государством Украины как обязательная. Как исправить эту ситуацию? И какова реальная история происхождения христианской государственности на территории Украины? Итак, правильный ответ. Жители территории Украины еще в 7 веке, а именно в 631 году, то есть задолго до возникновения Киевской Руси, создали на территории Украины первое христианское государство – Великую Болгарию. Одним из доказательств этого является наличие на территории Украины, а именно в селе Малая Перещепина Новосанжарского района Полтавской области, захоронение правителя Великой Болгарии хана Кубрата. Предметы из этого захоронения в количестве 25 кг артефактов из золота и 50 кг артефактов из серебра, сегодня находится в экспозиции древности великого переселения народов 4-7 века, Перещепинский клад 7 век, в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Среди артефактов экспозиции – золотые перстни с номограммами Органа Патриции и Кубрат Патриции свидетельствующие о признании византийским императором Ираклием суверенитета, основанного болгарами государства Великая Болгария, располагавшегося на территории современной Украины. Киевская же Русь, возникшая в результате захвата украинских территорий Олегом в IX веке и крестившаяся в X веке, в отличие от Великой Болгарии, не является государством, образованным населением, проживавшим на территории Украины. О территории русской державы свидетельствует следующее место из «Повести временных лет». «Сказали Руси, чуть Словения кривичи и весь, земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».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 Новгород, Белоозеро и Изборск, но никак не Киев. Теперь о христианстве Великой Болгарии. Согласно хронике Иоанна, епископа Никиуского, Кубрат, правитель Великой Болгарии, воспитывался в Константинополе вместе с Ираклием, императором Византии, и был крещен в возрасте 12 лет. Сведения о факте крещения правителя Великой Болгарии хана Кубрата также представлены в таких источниках, как хронография Феофана Исповедника и бревиарий константинопольского патриарха Никифора. Таким образом, в целом, принятие христианства в качестве господствующей религии в Великой Болгарии не вызывает сомнений. Тогда возникает вопрос – зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому поддерживать откровенно прорусскую и даже пророссийскую идеологию происхождения государственности Украины, в том числе и христианской, от Киевской Руси. Не вдаваясь в особый дискурс мотивов президента Украины по вопросу происхождения государственности Украины, будем считать, что сам Зеленский – слабо проработал информацию, касающуюся темы его указа номер 423-2021 про день украинской государственности. И таким образом умышленно или неумышленно подверг граждан своей страны опасностям лишения имущества и преждевременной смерти в результате нарушения пятой заповеди закона Божия о почитании своих предков, что сейчас реализуется в ходе военного конфликта Украины с Российской Федерацией. Слушая обращение президента Украины к народу Украины по поводу Дня Украинской государственности, 28 июля 2022 года становится тревожно за то, что граждане Украины и ее президент забыли факт образования в VII веке на территории современной Украины первой христианской державы Великая Болгария. Тревожно за то, что граждане Украины и ее президент так непочтительно относятся к историческому факту образования на территории Украины первого христианского государства под управлением хана Великой Болгарии, и патриция Византийской империи Кубрата, почитая в качестве основания христианской государственности Украины не создание Великой Болгарии в седьмом веке, а оккупировавшую Украину в IX веке Киевскую Русь. Граждане Украины, основы христианской державности Украины были заложены не оккупировавшей украинскую территорию, и собиравший с населения, проживавшего на этой территории, дань Русью, а болгарами, создавшими первое на территории Украины христианское государство Великая Болгария во главе с ханом Кубратом. Почитание не Киевской Руси, а Великой Болгарии в качестве основания христианской государственности Украины является тем единственно правильным пониманием на котором стояла, стоит и будет стоять украинская государственность. Самосознание граждан Украины, как наследников государственности Великой Болгарии, позволит им соблюсти пятую заповедь закона Божия о почитании своих предков, получив за это обещанные Богом благо и долголетие на земле.